Всем европейского футбола, дорогие друзья! С вами, как всегда, самая точная, самая правдивая, самая честная программа о мировом футболе FIFA прогноз. И сегодня для вас проведем ее мы, Роман Плинсков Александр Фирсов. Да, главные эксперты по... Давай сразу внесем спойлер. По испанскому футболу. Ну, как бы, зачем спойлер носить, если он уже Нет, сзади зачем? нас есть? А, а он еще и на превью написан. Да, да, да. Вот Сегодня мы играем второй матч полуфинала Кубка Испании, где... Барселонская Барселона будет играть против Сивилии, <силит> да. А, серия, до двух... серия двух двухматчевая у них. Первый матч Сивилии обыграла Барселону дома со счетом 2-0. Так что если Барселона хочет выходить дальше, ей необходимо сегодня побеждать как минимум 3-0. Ну а если нет, то получается тогда ничья и играются дополнительное время, но я думаю, до этого у нас не дойдет. Да, конечно, нет. Mm -hmm. Давай по коэффициентам посмотри, э, посмотрим. На победу Барселоны в этот раз практически все букмекеры согласны. Коэффициенты от 1.57 до 1.58. О, как Нет-нет, я нашел 1.52. 1.53, тут даже есть 1.52. А вот Севили почему-то не верят. Видимо, а, вот, кам... а вот на Севиле, кстати, можно заработать аж сразу 6. 6-0 mm. коэффициент присутствует на нее. Почему? И, как и думаешь, и... почему-то? Да, давай еще, подожди, важный момент отметим. Тут, наверное... И, и. это и, ты и, хотел и. заставку начать, да? И, и, и спортс. А, важный момент, что чуть ли не впервые из последних матчей, да, когда на ничью дают меньше, чем на победу одного из участников. Ну, ничья, понятное дело, это просто в основное время. Ну, да, да, да, само собой. То есть, имеется Но. в основное время. Видимо, Камп Ноу не располагает Севилья. Видимо, там будет для них жарко, несмотря на то, что болельщиков там не будет. А Все нормально. Уже просто все куплено, и все знают, что Барселона будет в финале. Против кого? Я звонил. Я договорился. Твой прогноз? Мой прогноз, что сейчас у нас с тобой будет очень интересный матч, который, скорее всего, закончится с тоталом не более чем 2 гола. Ну а как дальше разобьется события, посмотрим. Я даже не знаю, в чью пользу, но тотал вот такой. Хорошо. Итак, Барселона-Севилья, второй матч полуфинала Кубка Испании. Ла Лига, поехали. Какая Ла Лига? Это кубок. Там Ла Лига написано, братан. Ну это, ладно, черт с ним. Поехали. <музык> ну, традицию начать матч предлагаю тебе. Что на этот раз будет у тебя? А -а -а -а. Мяч разыгран. А. Ага. -а -а. Понимаю. Сегодня так решил. Хорошо. Матч начался. Сивилье что-то у нас дерзко в атаку побежала. Пока что счет. Кстати, отсчитываем вот 2-0. Да, что-то нам отсиживаться, что ли? Господи, у нас 0-0 тут более чем устраивает. А главная задача какая, правильно, чтобы ты не трогал мяч, в принципе, всю игру. Угу, угу, угу. А что у тебя? В смысле? Вот так. Ладно. Вот так. Хорошо. Вот, ладно. И вот так. Есть. Первый гол есть, одиннадцатая минута, ну, конечно, очередной из Дембелей. В данном случае Осман Дембелей. Да я не знаю, сколько Дембелей вообще в европейском мировом футболе, но их полно. Слушай, а по-моему на самом деле самое известный это все-таки двое. Мусади или как это вроде? Да-да-да, ну, то есть Мирунчуков явно больше, чем Дембелей, да? Ну ладно, 1-0, <laughs> Барселона пока что. Лидирует в этом матче, но не проходит финал. Хорошечный. Ну-ка. Ну-ка. Ну-ка. И мы быстро отыгрываемся. 2-2 общий счет получается. Лео Месси. Вот так вот дерзко сносит главой флажочек. Не будем говорить о пропаганде нетрадиционных отношений в этой стране. Потому что все-таки уголовная статья. Подожди свою головной статьей. Сейчас попробуем вот так вот. А. Хорошо, <смех> Хорошо. Вот, это все-таки Месси, главный представитель. Ну на. Да как ты? А Барселон-то вперед выходит? Никто. Теперь во... она в финал проходит. 3-0. Ник никто вообще никто. Саша делает распасовки. Что-то там пытается через фланг. Рома. Э, я Мэсси, я побежал. <смех> 3-0. Я так кадрюсь, потому что у тебя три удара, три гола. Нет, у меня четыре удара. Вот а это пятый идет. И чекай, короче, сейчас просто вот опять какая-то... Ну, ну, в реальной жизни такого не может происходить. Можно у меня, пожалуйста, на ворота встанет игрок, который знает, что такое мяч там? Ступа твою миссию сломаю. Так он у меня... В нападении был... Ага, лады. А по сути, если ты сейчас два гола забьешь, Севиль ты проходит. А. И все, первый тайм у нас подошел к концу. Ну что, давай тогда смотреть по статистике. Четыре гола, так Не, вот, нет, подожди. Шесть ударов, пять створ, два удара, один створ. Вот. Владение, кстати, равное вообще. По отборам тоже равное. Да, ну я дважды... По нарушениям грубишь, конечно. Да я понимаю. Ну, вот. но ну, пока что Барселона вот тот, расстреливается. Тот видимо. знаменитый апсайт, который мог бы стать вторым ударом, вторым голом. Ну да. Но пока что тебе достаточно еще один мяч захватить, и ты проходишь дальше. Ну, Сивиль имеется в виду. Ну, это лично я. Да, проверять. Второй тайм поехали. Ну, ну, ну. Ну, ну, ну Антуан. Нет. Ой-ой-ой-ой. Ну тут дотянулся, дотянулся он да до он мяча. Я тоже сделал. Лучше бы не дотягивался. И вместо нижнего угла отправил где 5-1. Вот так, хорошо. Бускетс. Вот. Самое то тебе место в нападении. Какие-то педри у меня бегут. Осуждаю. <связываем> <связываем> Я не знаю, у него чувака фамилия педри. На всякий случай осуждаю. Это то же самое, что когда играется, играет сборная Франции и Испании. Там, не знаю, насри среди испанцев. Это как бы не призыв. Это как бы... Самир на а! Среди испанских футболистов. А! Хотя это тоже как призыв звучит. Ладно. Это призыв в Арабскую лигу, Самир. Слушай, надо начинать шутить, я считаю. 73-я минута, мне надо забивать два. Пока я близок к тому, чтобы забить 0. Запускайся, машина юмора. Тут ты, тут ты, тут ты, тут ты, тут тут сейчас я не успел пошутить, поэтому атака оборвалась. Защита-то нормальная. У меня, ощущением на воротах города стоит. Нет. Далеко нет. А вот выход был хороший. Как? Зачем отдал-то, Выход был хороший. Ну, тут, конечно, чисто я ошибся, не надо было отдавать. Опа-опа, это чё? Это чё? Это чё? Да, это у меня чел сломался, все нормально. Не надо, пожалуйста. А... а все. А надо было раньше. Да. Надо было раньше. Ну что, как бы прогнозы-то сбываются. Прогнозы сбываются, и коэффициент 1.5 что-то там. Просто 1.5. Становится верным. Давай по статистике посмотрим. По ударам 8 ударов 7 створ, у тебя 5 ударов, 4 створ, что интересно самое. Я ли. подтянулся. По владению у тебя больше, по отборам у тебя. Так же, как у меня, немножко грубовато ты играешь. У тебя два нарушения, одна желтая карточка. Но я подтянул точность спасов, кстати, во втором Но тайме очень сильно. У сильный. тебя причем 80 точность ударов, ударов и 80 пасов. точность спасов. То есть статистика-то вполне реальная. Саш, ты велир. <laughs> получается так. Ну что же, счет 5-1. Итоговый получается 5-3 в пользу Барселоны. Ну, Барселона. Барселона проходит э, финал Кубка Испании. Насколько это правдивый вот, э, результат? Слушай, ну вот я же тебя спрашивал, возможен ли такой счет по результатам первого тайма. Мы уже тогда поняли, что в принципе нет, но слишком... Мы с тобой показывали раскрытый футбол, давай честно. То есть у нас ребята просто убегали вперед, особенно у некоторых, особенно всякие Месси. Не будем показывать пальцем, в какой команде он играет. Вот. В принципе, я считаю, что счет нереальный, а ситуация вполне реальная. Когда... По поводу счета, я сразу тебе скажу, он вполне может быть реальным, потому что вспомним, как Барселона обычно играет с Реалом или с кем-то остальным, там и 6-0 может быть, и 8-0 может быть, так что эту Испанию вообще не поймешь. То они нормально играют, то они вообще полностью сливают и предсказывают, Тут вот, вот, в плане именно счета, довольно таки тяжело но ну, а в плане прохода вообще в финал и по этому матчу можем сказать то что барселона одержит победу и барселона держит победу с такой разницей, то что сможет пройти барселона, финал уверенную победу да? Вот да, так вот скажем. Да, уверенную, уверенную победу в этом матче александр фирсов роман поленсков для вас в эту программу еще увидимся до скорых встреч впереди еще лига чемпионов так что обязательно к ней вернемся ну а пока просто европейский футбол и давай напомним в конце что самая точная программа о европейском футболе это FIFA прогноз. Спасибо за внимание. Пока-пока.